Чтобы сформировать список товаров необходимо отсканировать штрих-код товара с помощью сканера штрих-кодов. Тогда товар отобразится в список номенклатуры. В поле номенклатура отображается наименование товара. В поле количества по умолчанию отображается количество равной единице. В поле цена отображается стоимость за единицу товара. В поле сумма отображается итоговая стоимость с учетом количества товара. При необходимости количество товара можно отредактировать. Для этого следует нажать на кнопки с изображением канкулятора и нажать необходимую клавишу с цифрой, затем кнопку «Ок». Также заполнить поле «Количество» можно с помощью клавиатуры. Если штрихкод товара поврежден и не может быть считан сканером, то необходимо ввести штрихкод вручную. Для этого нажимаем кнопку «Штрих-код». Откроется форма, в которую необходимо ввести номер штрих-кода. После того, как штрих-код введен, необходимо нажать кнопку «Интер». Программа автоматически найдет товар. Также выбрать товар можно с помощью кнопки «Быстрые товары». Нажимаем кнопку «Быстрые товары». В нижней панели формы отобразится список часто используемых товаров. Нажимаем кнопку с необходимым товаром, тогда выбранный товар отобразится в списке номенклатур. При повторном нажатии на кнопку «Быстрые товары» список часто используемых товаров будет скрыт. Чтобы удалить ошибочно добавленный товар из списка номенклатур, необходимо выделить данный товар. Затем при долгом нажатии на выбранный товар появится список контекстного меню. В списке контекстного меню необходимо нажать на «Удалить». Выбранный товар будет удален. Удалить ошибочно добавленный товар можно и другим способом. Для этого следует выделить товар и на клавиатуре нажать клавишу Del.